Доброе утро, доброе утро, мои одноклассники, подписчики. Добрый день, я Владимир. Ой, да. Добрый день, я Владимир Пустовит. Я сейчас нахожусь в Олимпийском, в городе Сочи, в Адлерском районе. И приехал специально с утра из санатория Квалов. Из санатория Квалов 7 часов 56 минут. Я... Подождите, видите, гремят все время. Я специально вышел с утра из санатория Квалу, сел на электропоезд Ласточка на горном воздухе. В 7 часов 56 минут он отошел. И приехал сюда. Ехал сюда оттуда через Сочи, через станцию Сочи. Целый час, целый час 20 минут. Здесь находится станция, Меретинский курорт. Я от него вышел, спустился по лестнице и пришел сюда далеко. Здесь надо идти очень долго. Итак, перед вами здесь знаменитый стадион Фишт. Знаменитый стадион Фишт, где проходили Олимпийские игры. Олимпийские игры 2018-2014. Видите, написано 2018 год чемпионата мира по футболу. Здесь 2014 год. Церемония открытия, закрытия э и так далее, сами видите, да, собственно говоря. Кстати, я хотел бы спросил, работает ли сейчас этот стадион Фишта? Они говорят, там могут только тренироваться олимпийские, сборы, олимпийские сборные, это самое спортсмены, но. Экскурсии туда нету. Видите, все закрыто, и экскурсии туда, там экскурсии сейчас не проводятся. Потому что я приехал в Сочи, в санаторий Аквалоу, чтобы немножко подлечиться, восстановиться, как говорится. Вот. Приехал 9 ноября. За этот период я уже хорошо себя подлечил. Нервная система, эндокринная система, вегетативную систему. Мне вылечили Все. Замечательно. Это ионно-бронная ванна. Это и грязелечение, не наоблоколенные суставы лечить. Вот, собственно говоря. Дальше что-то могу сказать. Ну, <смех> что еще? Есть там и другие процедуры. Как называется, магнитотерапия. Тоже очень хорошая вещь. Она очень полезна для организма. Вот, вылечили. Также мне под лопаткой у меня было простуженное нервное окончание. И у меня вся левая рука она просто болела. Левая рука просто болела. Даже просто оттаргивалась. Просто не могла. Просто рука... Представляете, левая рука, когда нервная система срывается под лопаткой левой стороны, и начинает нервная система будоражить просто по нервной системе. Так. Сейчас я хочу вам показать... Так. Сейчас я вам хочу показать какое объект. Видите, вот кремят здесь, да. Тут непонятно, что-то ли там гонки какие-то. А, да, я совсем забыл. Там же гоночная система, да. Так. И сейчас хочу вам показать знаменитую стелу. Здесь чего и начиналось, да. Когда поджигали здесь олимпийский огонь. Вы видите, здесь он не работает. Сегодня у нас 27 ноября, 27 ноября, ну, видите, и мне, кстати, мне сказали, что здесь фонтан начинает здесь работать только 18 часов, подождите. Работу только 18, с 18 часов до 19 часов вечера. К сожалению, вы сейчас мы этого не увидим. Я приехал только на пару часов, чтобы обратно съездить обратно в Сочи, за, за, заехать туда и дальше доехать до горного за станции Горный воздух и прийти к себе на ужин уже в санаторий Аквалову. Так, где у нас, собственно говоря, и начинается. Но стало, конечно, красивое. Давайте я так это пройду как-то здесь. Кстати, по газону здесь говорят, нельзя ходить, надо кругом обходить. Ну давайте где-то вот у нас находится, где можно пройти более удобно. Вон там есть олимпийские объекты, там есть и э, стадион предназначенный для бегунов. Для бегунов. Второй футбольный Футбольный стадион. И вот это самый основной стадион Фишт, который открывал. И закрывал Олимпийские игры в 2014 году. Так, давайте посмотрим поближе этот объект, что он из себя представляет. Вот надо, конечно, здесь с другой стороны обойтись его. Видите, тут рабочие работают, ремонтируют плитки, линии заменяют. Там, кстати, находится стадион специальный для гоночной трассы. Так, скажите, пожалуйста, а что это за стадион Мы в этом находится? А, это ледовый, да? Спасибо. То есть, видите, он говорит, это литовый. Вот. А вон еще тот следующий, вот этот, что за стадион? Ледяной куб. Вы, Ледя... будет, э... ага. Ледяной куб, да? Да, имени Кады, ну, керлинг-центр. А, керлинг типа керлинг лыжный, да? Тип для лыжного, Нет, да? Нет, керлик. Керлик, да? Все понятно, спасибо. Так, ну давайте пройдем еще здесь можно посмотреть. В общем, все понятно. Это у нас лыжный стадион. Вот это лыжный стадион. Это гоночный, гоночная трасса у нас. Видите, ребята тренируются для того, чтобы победить, получить высшие награды. Вот. Он самолет летит. Видите, идет посадка в Адлеровский аэропорт. В Адлеровский аэропорт летит. Здесь я не знаю, что это за стадион, я не спрашивал это самое. Немного тут все знаю, но не много здесь, что-то чуть-чуть. Так, посмотрим, что здесь за стадионы. Так, спорт, спорт, норма жизни, так, ну мы пришли специально вот к этому, к этому объекту, к этой стелле, где и поджигали. Самогунь, видите, там горы. Кстати, там уже идет Абхазия. Видите, Абхазия. Потом, смотрите, дальше идет аквапарк. Видите, мы подойдем, подойдем как-нибудь к этому объекту. Так, а вот этот объект, я не знаю, что это за стадион. вот это. Надо было спросить, конечно, но... Так, а вот смотрите... Здесь вроде бы написано. Так. Так, так, так, так. Видите, здесь написано. Спорт, норма жизни. Видите, как хорошо все устроено. Сочи. Далеко мы, конечно, не будем ходить. Я а просто вот туда, конечно, подойти вот к этому объекту, где сейчас спортивные формулы спортивные машины я пока туда не могу потому что видите все перекрыто здесь закрыто конечно можно пойти конечно туда наверх вот видите смотрите лестница да? Лестницы и посмотреть как они тренируются наши российские российские спортсмены так, время у меня 10 часов 23 минуты. Конечно, мне остается только здесь уже, в Сочи оставало, остается уже несколько дней. Я уезжаю 2 декабря, 19 часов из, из ТАЗ, с железнодорожного вокзала Сочи я уезжаю в Москву, на, на Казан, доеду до Казанского вокзала. Там уже поздно ночью, 0 часов 41 минуту. я сяду, сяду фирменный поезд арктика и поеду в своему город мурманск через питер через ладожский вокзал ладно давайте пока посмотрим что здесь есть что можно посмотреть подняться и просто посмотреть как они здесь тренируются вот что самое удивительное спроси кстати как здесь работают вот эти вот ларечки чтобы можно было что-то купить говорят они работают с 10 часов Поэтому сейчас время. А, ну уже 10 часов 24 минуты, значит, можно зайти в какой-нибудь как ларечек и что-нибудь такое вкусняшку, вкус, вкусняшку какую-нибудь купить. Ну, пойдемте посмотрим. Так, здесь туалеты. Видите, сразу все. Настолько все сделано, все рядом, и можно спокойно сходить куда надо. Не надо никуда прыгать. Как говорится, теле... туалет Ж и Мэ. Так. Скажите, пожалуйста, вы не знаете, что за стадион вот этот стоит? Это для фигурного катания. Фигурного катания. А вот это какой? Вот это этот... шайба называется. Вот эта шайба, да? Это да. там понятно, там ясно. Да хоккейные хоккей, хоккейные это, это, фу... это вот это хоккейное, это футбольное да нет это фигурное катание это фигурное катание а вот это вот нам показали там какой-то там сбоку какой-то стоит а вот, вот этот вот стоит вот здесь вот, здесь вот как раз для хоккея для хоккея да хокейные ясно. Ага. а это стадион фиш ну понятно это стадион открытия и закрытия mm -hmm. олимпийских игр вот. Да, да, да. правда как говорят что туда зайти нельзя потому что сейчас там занимаются эти спортсмены а, а экскурсии с 6 до 7, зная а... зная с 18 до 19 часов у них здесь мне сказали тут Вчера этот был выжив... фонтан был фонтан, красивый был да очень, очень. впечатляет прямо масштаб <свист> <свист> О, Господи. простудился <свист> даже даже с утра понимаете что... Выжив... Ну, ну да, и хочу сказать, дело в том, что в городе Сочи здесь, я просто снимаю, поэтому, здесь в городе Сочи очень сильная влажность, очень сильная влажность, будь ты там в Мамайке, будь то в 73-й километр, или Дагомыс, или Сучдере, или Новый, этот, или это самый горный, как, забыл уже, господи, как называется-то у нас, горный воздух, вот, горный воздух, да? Ну да. Горный воздух. Дальше там у нас идет это самое... У нас Лазаревская. Нет, у нас Слоу там идет. Потом Лазаревская. Потом идет это самое... Туапсе. Туапсе. Так, ну что? Тут можно, конечно, подняться, наверное, и посмотреть, Но да, как они работают. Даже можно даже, да? Вот идем, идем, идем. Мы идем, идем, идем. Так... Видите, микроавтобусы стоят маленькие такие. Вот видите, это они работают на батареях специально, аккумуляторах. Берут они, довозят за столь, за 200 рублей. Велосипеды здесь можно заказать. Что еще, и не знаю, надо спросить. я фото, подходите, пожалуйста. Не, мне не надо, спасибо. Я сам как фото видел. Так, Смотрите. Вот мы сейчас посмотрим формулу ну, ТБТБРУССИ. Ну, Ох ты, бог ты мой. Шнурки-то у меня, конечно, увы. Да, меня не я немножко на небо вот так поставил видео. Так, я немножко положу видео, времени, когда что такое. Господи. Так, немножко, видите, нюансы такие появились. У меня шнурок развелся. Развился шнурок. Так, рекламная сеть, формула. Твой сочи. Давайте будем подниматься наверх. Посмотрим, как они здесь занимаются спортивными спортивной системой видите ну видите что-то уже они где-то уехали уже нету никого здесь никого уже нету ладно люди уже ушли потому что видите спортивные машины здесь уже пока я смотрю не видят но вот здесь проводится как раз вот здесь формула 1 формула 2 Здесь можно подняться, посмотреть, как они тренируются. Давайте посмотрим дальше туда. Так. Поднимаемся, поднимаемся. Ведь я немножко, когда снимаю видео, я немножко волнуюсь. Мне Тем более, видите, у меня шнурок был развязанный, поэтому, знаете, я положил вот так вот видеокамеру, вот так вот вниз. По-другому никак не удалось мне. Так. Прокатись по трассе «Формулы». Сочи Аутод Автодром ро такси экскурсии мастер-классы трек, третдни Автомузей. Так, ну что, поехали? У Вас Сочи парк, а вас они в отель идут, мы в отель? Да. Смотрите, есть, там, смотрите, есть детская площадка. А у вас там самокаты вот стоят вот эти, да, вот самокаты? Да? И как можно это сам подключить или а, как? А это там программка на программу скачивать? Там через мобильник, да? Да. А, ясно. А Видите, какой стадион красивый. Конечно, далеко я не буду ходить, потому что у меня не хватает аккумулятора. Может, даже могут мне спросить, а почему я, например, когда вышел, приехал на станцию «Американский курорт», и я оттуда не стал снимать. Дело в том, что все зависит от мощности аккумулятора и зависимости от карты памяти. Поэтому какие-то вот что-то сейчас видео я делаю, и оно у меня сохранится. Вот. Вот так выглядит стадион Фишт, вот так выглядит стадион Фишт. Вот так выглядит стелла, которую зажигали. Видите, здесь люди занимаются, здесь тренируются. Видите, даже экскурсионный автобус приехал, скорее всего, наверное, может быть, и для, может быть, и для спортивных, для, для спортсменов, скорее всего. Так, вон там какие-то ларечки какие-то варечки туда надо видно скорее всего спортсмена сюда заезжают видите и занимается здесь для подготовки себя к новым играм ну ладно я здесь отсюда ухожу идем обратно идем обратно. Да, влажность, конечно, в Сочи здесь очень сильная, потому что даже, вот знаете, когда я первый раз приехал в Сочи, я здесь очень сильно простудился. Мало того, что у меня левая лопатка у меня была под, под, под рукой, была вся была простужена и боли были сильные. Да я еще, к тому же, еще и простудился здесь, потому что сырость здесь очень сильная, я вам так скажу. Потому что вот когда солнце, вот здесь в ноябре, сегодня 27-е, на... подождите, как нас сня? Так, нет, я вру. У нас сегодня 28 ноября. 28 ноября. 10 часов 32 минуты. Посмотрите, какие горы красивые. Какие красивые здесь горы. Вот как раз у нас э, на территории Мурманской области есть город Апатиты. И вот вокруг города Апатиты там находятся вот такие прекрасные горы. Горы Хибины. Здесь, если... Ехать в Абхазию, то он, конечно, горы просто впечатляющие. Но вокруг города Апатита на территории Мурманской области О. только сейчас ушли. Только сейчас ушли. Уже занимаются. Можно все-таки все-таки подняться и посмотреть, как они, как они тренируются. Такие же горы вокруг города Апатита на территории Мурманской области у нас, но более высокие и снежные. Так, теперь идем обратно, посмотрим, как они тренируются. Даже здесь можно посмотреть. Сейчас, видите, надо подождать, пока они приедут. Скорее всего, используются автомобили Porsche для гоночной трассы. Ну да, мы автомобили Porsche. Ну ладно, видели, да, как они тренируются, пошли дальше. Все. Итак, мы возвращаемся обратно к спортивному объекту, стадиону Фишт идем дальше это здесь какие-то смотрите здесь автоматически есть это с, э, различные напитки на территории олимпийского парка кофе дальше закуски тут всякие шоколадные конфеты напитки так посмотрим сколько по стоимости они стоят вот смотри 70 70 130 100 Дальше 70, 120, дальше там 80, 70, 15, там, да, и так далее. Здесь что у нас тут? 408, 404, 304, 204, так, вот видите, да, сумма. 100, 102, 100. И далее. 411. А здесь у нас тоже кофе, кофе. Кофе, кофе. Так, кофе, капучино. Видите, все не по 100 рублей. По 100 рублей. Здесь тоже по 100 рублей. Все кофе по 100. Есть чай, по-моему, даже, наверное. Ну ладно. Все, дальше идем. Возвращаемся к нашему объекту. К нашему Эстелле, который ее зажигали во время проведения, во время открытия Олимпийских игр. Здесь везде висят штоки для видеться и смотрите, до сих пор висят вот эти вот флаги разных стран. И здесь, и тут. Смотрите. Не знаю. Дальше... давайте посмотрим говорят здесь очень кстати красиво выглядит когда здесь с 18 часов до 19 часов здесь включает именно вот этот вот это, включает фонтан причем с разными огнями но ну, я думаю скорее всего наверное я тоже когда поеду завтра я поеду в роза хутор сегодня у меня день посвящен именно этому объекту олимпийскому и потом будет Показать. Вот так вот форма. Олимпийский. Так, у нас что-то опять отвалилось. Вот так закрепляется и вот так выносим. Так, что-то у нас тут с этим креплением что-то как-то не что ладно Вот видите, вот на воде Вот эти вот э, трубы Из которых Бьется Поток воды Целый фонтан Причем поджигается Включается здесь э, э, Фонари И здесь становится Очень красиво Жалко, что невозможно Зайти в стадион Фишт потому что там нету, то есть не работает сейчас эта самая экскурсионная система. Стадион предназначен только для тренировок, для спортсменов и так далее. Так, ну ладно, давайте возвращаться туда, откуда я пришел, когда сюда заходил с Америкинского курорта. Я вам что хочу сказать. Дело в том, что здесь я вот так вот идти пешком очень далеко. Вот. Ну, самое главное, чтобы ваши ноги были крепкие, как говорится. Стопы крепкие, мышцы были крепкие. Так, вот, по-моему, там у нас какие-то есть закусочки. по-моему, уже открытые уже. Посмотрим, что там можно купить. Или посмотреть. Формула 1. Дальше формула тоже опять 1. Везде, везде все написано. Так что больше человек, Так, это что у нас? Большое. А даже я это не вижу через это через что сто, шток, шток, Штоки стоят, видите? Они мешают посмотреть более оптимально. Так, ну давайте посмотрим еще раз на стадион Фишт. Да, интересная конструкция, конечно, что вам хочу сказать. Конструкция очень интересная этого стадиона. Она больше всего сверху напоминает, знаете, как будто спинку... Э, спинку какого-то жука, какого-то жука какого-то жука именно так был задуман этот проект его построили конечно очень много денег угрохали на такой крупный спортивный объект огромный. видите везде посмотрите здесь надо заказывать чтобы где-то поездить покататься здесь надо заказывать Это такие вещи сколько не стоит я точно не знаю надо будет спросить А сколько стоит, чтобы прокатиться? 500 рублей 40 минут. Сколько? 500 рублей 40 минут. 40 минут. И это на все, да? Да. Понятно, понятно, да, вам? То есть 40 минут 500 рублей. Да? Правильно? Да, да. да. Понятно. И на те тоже, да? То же самое, да? Да, да? Только запомните. То есть 500, вот приедете сюда, вам захочется покататься, пожалуйста, Купитесь, купите себе на 40 минут за 500 рублей вставляйте так сувениры сочи сувениры дальше я смотрю что-то все закрыто здесь так ну здесь сувениры. А нам надо куда идти так сувениры сувениры здесь закрыто а тут надо сходить знаете куда нам нужно сходить вот куда я нам нужно сходить в кафетерии. Вот там, по-моему, смотрю кафетерии. Сколько чего, сотни, не знаю. Надо зайти и спросить. Сириус. Так, здесь тоже закуски, напитки. Здесь все, видите, по кодам, по каким-то так. Дальше. Сириус парк. Сириус Парк. А, понятно, это Сириус Парк. Так. так, А кафетерии здесь во сколько открываются? Кафетери во сколько здесь открывается? Скажи. А? Какой? Ну какие-нибудь закусочные. Вот закусочные. Вот этот? Вот и вот он. А, а здесь вагончики да? стоят. Ага, спасибо. Фри. Так, горячие напитки 200 так хот датский 200 хот французский 150 картоль фри 100 рублей 100 грамм соус соременте 30 напитки в ассортименте 500 миллиграмм Писон пива 150 чай черный зеленый 100 100 100 ну видите какие цены здесь соус так и так далее, ясно. Режим работы здесь 10 до 21 часа такой вот варечек стоит. Скажите, по карте можно вас купить? По карте? Можно, да? Так, кофе у вас сколько стоит? 150, американо 100. Больше ничего. да? Давайте вот я у вас куплю у вас. Американо, так. Видите, сразу раз. Так, вот, ой! А я... Подождите, мне надо вот тогда куртку вытаскивать. Я ее туда положил. Сейчас... Ой, надо... Положу, где я положу. У меня же как раз в куртке у меня все лежит. Сейчас немножко положу вот так, вот, чтобы немножко посмотрели хотя бы на виды. На вид этого прекрасного объекта. Так... Пошли дальше. Так, мы хотели купить кофе, да? Или что-то другое. Так. А Кока-Кола сколько стоит у вас? Кока-Кола. 100 рублей. Отлично. Рублей. Кофе 100 рублей, может кофе. кока колу Давайте я Кока-Колу возьму, возьму, вот куплю. Кофе не будете брать. А? Кофе не будете брать. Нет, я лучше Кока-Колу возьму. А Вообще-то давайте кофе, она все-таки, как говорится, душу, душу, как говорится, греет, конечно, душу греет. Да. Причем Кока-Кола говорят, вредная, вредный продукт, и тут уже ничего не поделать. Сейчас немножко снимаю, поэтому для своих подписчиков, одноклассников пусть посмотрят. Так, сейчас что у нас там? Давайте по карточке, давай. Вообще, по сути, вот э, Сочи, вот такой благо... Сочи благоприятный город, где вот более для восстановления здоровья и все. Вот я в санаторий приехал изучить, лечиться. Так что меня уже подлечили очень хорошо, кстати. Вот. С севера приехал весь простуженный. Все плечо левое болело. Ужас. Так. А, да, сахар, да. сахар надо вложить с Можно три, да? Можно 3-4 взять, да? Я просто, знаете, страшно сладкоежка. Очень люблю. Немножко пойдем. И пойдем за столик. Давайте вот за столик сянем, за этот. Или вот за этот. Здесь солнышко. Как раз посидим. Я посижу немножко кофе, потому что есть я не хочу. Я с утра поел, с утра поел прежде чем сесть в, этот самый, в электропояс «Ласточка» с горного воздуха с санаторий, в санаторий квалов <coughs> Мне остается только просто кофе попить, чтобы немножко быть настроение было. поднять -по -по -по настроение. Так. Ну, сейчас одну сюда. Так. Ой, mm -hmm. размешалку возьму. Так, что тут? Так, у нас и сахарок, и такой сахарок. Так, ну ладно, я вот так посматриваю, вы посмотриваете, а вы смотрите, что там есть интересное. Такие пакетики интересные, которые даже сахар быстро, быстро не быстро не высыпается. Видите, так все запечатано очень сильно. Было бы вот это но ну, более мое нам нужно хорошо. Видите, еще утро пока людей в олимпийском очень мало время сейчас у меня 10 часов 50 минут сегодня 28 ноября в олимпийском конечно можно пройти все эти стадионы вот эти вот но это знаете это будет очень долго времени тянуться очень долго причем не знаю сохранить Останется ли у меня времени на на на карты памяти и как сработает у меня до конца аккумулятор, потому что там батарея у меня там стоит, она очень слабенькая, конечно. Всего 1200 амперов. Я пока держу монопоту у себя в руках свои в руке а вы смотрите что интересно здесь подзарядился, теперь пойдем гулять. Так сочерино тут. Заказать можно все, что угодно. 500 рублей за 40 минут. Представляете, такое? Это же что нет туда прохода видите жалко что стадион фешт он закрытый он закрыт так, ну сувениры я не буду заходить я уже купил сувениров так, видите у меня опять разболтался у меня шнурки так, я немножко положу вот так вот еще раз. Что ж у нас там шнурки-то такие, господи. Ну, тогда наверх положу. Так сейчас одну секундочку. Посмотришь, господи, это что ж такое-то? Так, это сюда, это туда. Эти шнурки все развязываются и не могу ничего сделать с ними. Это было другие, взять, садеть на этих, на специальных клипах. У меня есть ботинки-клипы, называются. Они приклеиваются, очень прочные. Вот, видите, шнурки постоянно выходят, или давай их просто засовывать прямо, где стопы. Футбольный клуб. Северная касса, ТД Сочи. Видите, вот, вот плохо то, что, видите, вот нет экскурсии вот на этот стадион Фишт. Видите, очень плохо, что здесь все закро... видите, закрыто. 28 ноября, видите, прекрасный, прекрасный климат в ноябре. Хотя не такой, как вот в октябре или в сентябре. Потому что мне вообще сказали, что Сочи здесь, когда начинается... Сентябрь, октябрь. Подождите, сейчас июнь-июль, да, да. Июль, август, сентябрь. Здесь очень жарко. Температура поднимается, вскачивает, как говорится, до плюс 40 градусов. Даже, говорят, даже бамперы у машин здесь, говорится, просто плавятся. Поэтому приходится и смотреть, что с чем. Поэтому мне и дали путевку как раз вот в ноябре. Я был в октябре, мне больше понравилось в октябре, потому что более жарщая погода такая вот, она более привлекательна в октябре. В том году я приехал 24 октября в санаторий Аквалоу в 2019 году. Я отсюда уехал полностью, извините, недуром. Я весь загорел и очень красиво. Но сейчас вот, когда я приехал 9 ноября 9 ноября здесь я посмотрел, ну, температура не такая. Здесь в основном температура плюс 11, плюс 12. Вот. И я обратил внимание, что здесь, как только начинается вечер, где-то в 17 часов 20 минут или в 16 часов 45 минут, здесь постоянно все время быстро уходит солнце, опускается и сразу темно и сразу становится холодно вечером очень холодно к сожалению но вы таков климат этого региона здесь я смотрю разные гостиницы видите колесо обозрения вот ну и сейчас я до конца отсюда теперь ухожу Кое-что я вам показал, потому что если бы вот эти объекты, как стадион Фишт и другие стадионы, как э, хоккейный стадион, потом, потом стадион для пробежки, вот, и лыжные, если бы они были открыты, можно было бы, конечно, зайти и показать вам, но видите, здесь все так, все построено, все так сделано только для того, чтобы... Когда будут проводиться Олимпийские игры. К сожалению, ну вы видите, тут опять какие-то сувениры. Какой-то Сириус. Тоже Формула-1. Сочи Туртуру. Лампы очень большие. Кстати, здесь смотрю. Светоотражение. Здесь, конечно, вечером очень красиво. Но я приехал именно специально с утра, чтобы более, более обширно, как-то хотел обширно. Но у меня получилось, что, к сожалению, мне не удалось только снять на видео, свое видео, только, ну, половина как-то, вот, собственно говоря, половину. Видите, здесь, смотрю, здесь, смотрю, все пока закрыто и так далее. Вот если бы действительно, вот, например, бы, да, вчера бы произошел бы, например, произошли бы Олимпийские игры, можно было бы заходить в любой стадион и посмотреть более подробно. Но сейчас я хочу вам показать, как дойти до станции Меритинский курорт. Потому что я сейчас уже здесь все вам показал, что смог вам показать. И иду по этой дорожке, вот эта длинная дорога, там еще далее дорога, далее, прям никуда не сворачиваясь, вот по этой дороге, по вот синяя, вот это видите, синяя дорога, идем туда вниз, прямо до, прямо до Олимпийских пяти колец. Там пять Олимпийских колец, когда спускаемся э, с платформы на Меретинской станции. И прям выходит сам Олимпийский парк. Олимпийский парк. Вот сейчас я иду обратно. Не стал снимать сначала, потому что, видите, камера не очень-то все позволяет. Не позволяет в основном камера... Э, нет, не поз позволяет в основном так вот чуть-чуть э, карт, карта памяти. У меня 32. Мне говорят, надо было купить карту памяти 180. А у меня видеокамера позволяет только 180. Хотел купить и за 356 ГБ карту памяти, но, к сожалению, увы. Говорит, не подходит она для вашей камеры. Только с вот камеры 180 ГБ и 32. К сожалению, увы. Вот так вот. Но в следующий раз я когда куплю новую карту памяти, на 180 ГБ памяти тогда я уже смогу что-то более обширно вам показывать видите аквапарк автодром давай матвей гостиница различного гостиницы всякие эти с куполами здесь построены, да, эти, как будто вот какая-то крепость, как будто, знаете, построена какая-то крепость. Кстати, вот она, похоже, вот это вот здание, да, с, ку с куполками, да, куполы такие, да, с флажками. Она мне напоминает немецкие, немецкую крепость. Находится она в Германии. И находится она на, на очень высокой горе. Я не знаю, как им удалось построить такой, такое здание старинное. И вот этот вот гостиница с такими треугольными, треугольными вот такими это самыми куполами очень похожа на ту немецкую крепость, что находится там. Так, здесь мы подходим ближе. Все ближе, ближе, ближе. Так, что там, я не знаю, что за объект. Не, не могу вам сказать. Знал бы, точно сказал. Как сказал, как говорил Аркадий Райкин, да? Если б я видел, я бы сказал, да, я видал. А я видать не видел и вид не видел. Итак, мы смотрим следующие гостиницы. И вот у нас автодом. Автодром аквапарк видите какие объекты были построены за определенный сжатый срок все было огромная стройка я до сих пор когда вышел э, в интернет и посмотрел фотографии и видео как снимали то есть как вообще строили это все это понимаете это грандиозная грандиозный объект грандиозная стройка Сюда спустили со всей страны самых лучших специалистов, самых лучших инженеров, техников и так далее, рабочих. Видите, и все-таки построили такую красоту. Просто чудо. Видите, смотрите, и вот сюда, как раз на Олимпийский, на Олимпийский объект, видите, построен вот эта вот эстакада, да. Она опускается через железные, по-моему, железные, через железную дорогу. Вот там гостиницы тоже какие-то, то ли санатории, и вон там тоже что-то далеко. Сейчас мы с вами идем, уже идем на станцию Америтинский, на станцию Америтинский. Обратно. Вечером здесь очень красиво, очень все, все фонари работают просто, знаете, как, знаете, как по порядку. И очень красиво здесь становится. Так, если правильно я так иду, то я иду правильно. Мы выходим из Олимпийского парка. Все, мне осталось чуть-чуть, чтобы вот вам запечатлеть, как дойти, когда вы приедете на станцию Америтинский курорт, и как сюда дойти оттуда, от станции Америтинский курорт. Дальше идем, идем, идем. Это мы уже Сочи парк, это я уже это видел. Видите, чем ближе чем, чем ближе вот эти горы Абхазии, то, кстати, сразу становится просто потоп, горы просто Просто-просто горы вот эти. Они просто меня поражают. Они пах пока... Сейчас это с эти горы меня поражают, напоминают как раз горы Хибины, которые, которые находятся вокруг города Апатиты и второго города, города Кировск. Красота только, только чудо. Красота только чудо. Что хочу сказать, в городе Сочи здесь очень большие деревья. Большие деревья. Очень большие деревья. Есть эвкалипты. Есть э, очень много по, в городе Сочи, также и в санатории Аквалову, где я, я тоже обычно сейчас отдыхаю. Уже не осталось там чуть-чуть уже. Все уже 2 декабря уезжаю уже вечером. Что хочу сказать? Там везде есть де -де деревья бананов. Банановые деревья. Банановые деревья. Так, если я так правильно ходил, то, скорее всего, или я неправильно ходил, или, может быть, правильно ходил. что то я уже запутался. Может быть, не так, или вот так. Скорее всего, надо идти вот здесь, вот этим путем. По-моему, или сюда, или сюда. Под, подождите, где же... Вот, по-моему, у нас, да. У нас Америтинский курорт, по-моему, здесь находится. Вот видите, уже забыл. Вот как. Ну ладно. Самое главное, что я вам показываю, как дойти до, Америтин... до станции Америтинский курорт. Так, вот что, все вспомнил. Вот. вот здесь я шел. Ага. И здесь выходил Вот мимо вот этого спортивного комплекса. Так, все вспомнил. Все, иду, иду, иду. И иду прямо до станции Америтинский курорт, чтобы сесть на, на свою на свою электричку. Кофе Пойнт. Ну, цены такие же, скорее всего. Да, давайте посмотрим цены здесь, чтобы вам было заранее. Кстати, здесь уже на территории спортивного объекта уже есть, видите, туалеты. Мужской и женской, вон они работают, если вам нужно будет. Так, смотрим цены. 13,50, 22, 52, 24. Почему-то, смотрите, цены-то разные. Видите, здесь либо надо карту, либо как-то купюра. Здесь купюру надо. А, купюр. Здесь тоже купюру надо. Видите, здесь столько купюр. Скорее всего, по, по, по карте пластиков здесь, тут, к сожалению, тут не оплатить. Или можно здесь оплатить. Ну-ка посмотрим. Ставьте монеты или бесконтактная покупка. сейчас А до станции меритинский курорт когда идти? Вот здесь нужно, да? До станции меритинский курорт здесь? Понятно, не знает. Мы, мы. Так... Представляете, человек не знает, где находится станция Меретинский город. Но это ж вообще смехотворство. Так, подожди. Как же мы шли-то? Каким путем? Сворачивали ликуды. Так, вон она. Все, видите? Вот она появилась. Станция Меретинский курорт. Вот она. Вон лестница, видите? Вот. И рядом автоматическая... Автоматическая эта сама... Идет у нас называется ты господи забыл <смех> опять вылетело видите от радости от солнца уже все забываешь собственно грози в сочи тоже опять какие-то сувениры видите тут стоят закрыто там что у нас там тоже сувениры видите везде сувениры вот стоят вот везде вдоль вот всей этой дороги везде сувениры Так, короче, все-таки мы с вами пришли до станции Меретинский курорт. Вышли из Олимпийского, вот сейчас будем выходить из него. Все, вот осталось чуть-чуть, несколько метров, несколько метров. Считать не буду. Так, что тут написано, так, мойте руки чаще, ну, это понятно, это против ковида, ковида-19. Вот Я что хочу сказать Конечно по телевизору очень много говорят о COVID-19 Конечно это касается крупных городов это Москва, Санкт-Петербург, другие европейские, европейские столицы, европейские столицы вот эти вот. вот Но здесь, в Сочи, я не ощущаю никакого здесь ковида Единственное, что здесь просто здесь сильная влажность в сочи здесь сильная влажность и просудиться можно в любой момент насморки получите капитально я вам говорю что это так оно и будет все все дорогие все мы пришли до станции Америтинский курорт Вон лестницы вон пять колец Пять колец олимпийских. Олимпийские кольца. Так, здесь что у нас? ВТБ. Так. Ух! Видите, сколько я отмахал. Правда, да? Вот, смотрите. Вот как я приехал... Вот сюда на Американский корот, вот на эту станцию. Вот так, вот мы обратно и я его буду уезжать. Так. Стоп, стоп, стоп. Видите, еще надо еще пройти. Вон стоят, вон видите. Так. Он стоят, вон тоже. Вот, ждут своих клиентов, водителей, чтобы им заплатили по 100 рублей, по 200 рублей, чтобы их довезли до того объекта, который сейчас я там был. Вам показывал. Сочи, вот это Сочи Вот это что за объект? Я тоже. Вот мне, вроде бы, говорили что-то про это. Он лыжный, то ли футбольный. Вот жалко, что здесь не написано, что за стадион, для чего он предназначен. Видите, если было бы написано, что здесь лыжный стадион, другой бы написано там, например, хоккейный стадион. Видите, нету ничего. Видите, одна реклама. Вот. Выставили, вот смотри ты и думай. Вот в чем-то ошибка всяких проектировщиков-то. Для чего каждый для чего предназначен каждый стадион? Фу. Видите, я даже куртку снял, положил себе в рюкзак теплую и надел на себя ветровку белую. О, кипарисы-то какие, да? А? Кипарисы. Пожалуйста, в Африку ездить не надо, здесь все есть на месте. Он какая-то церковь, он очень красивый, видите, в Адлере. Вон, церковь красивая, туалет, И сестру, опять туалет. Господи, с этими туалетами. Так. Скажите, пожалуйста, а сколько стоит? Сколько стоит? Сколько стоит, вот, например, на сколько там вот за часов или вре ну Пар да, вот посетить. Сколько стоит? Смотрите, велосипед 200 рублей. 200, 200 рублей в час. да, велосипеда эти? Байк 800, например, час. байк 800 рублей за час, да? да? За час. И это тоже байки, да? да. Это мини, мини, мини, байк тоже за 500 рублей за час, да? И 800, 800, да? 800, И эти 800, тоже 800, 800, да? Что 800? Вот эти вот. Велосипеды 200. 200, да? 200. А 200 на сколько часов? Это час. Целый час до да, всего, да? Понятно, Третья, ясно. Два часа берете, третий подарок. Угу. А вот мопеды, вот не мопеды или как вот этих, на двух колесках вот этих. Двух колес. А, нет в парке. это. Да. Их как подключать? Надо к мобильнику, к своему, да? Нет, здесь только самокаты каршеринговые. Угу. А остальное, в общем, берете на прокате и сюда угу. же возвращаетесь. Ясно, понятно. Хорошо. Так. Мы дошли до, до америкинского курорта, да? до станции нашей, дошли все-таки. В общем, ребятки, дорогие мои, в общем, я вам показал основную часть какую-то, но, к сожалению, стадионы закрыты, особенно Фишт. Да, время матча? да во время матча, вот мне очень молодой человек говорит, как вас зовут? Дмитрий. Дмитрий, очень приятно, меня Владимир, вот. И видите, если бы были, были, бы, конечно, бы, дополнительные экскурсии вот на этот стадион и другие стадионы. Кстати, вот я заметил, что вот на этих стадионах не написано, что вот это вот, например, вот хоккейный, там футбольный или еще ледовый. Вот не, не написано. А вот. Есть специальные видите, на них написано. А, а, все, вот эти, да, фотографируемые, да, получается, да. фотографии. Вот, в чем интересно. Чтобы запомнить, да? да что тем более к ним. Mm -hmm. к каждому Угу. А вот если можно... Знаете, вот я хотел спросить, вот эта вот церковь, как она называется? Вот ну, я не знаю, на самом деле. Их много здесь, такие церкви, да? Ясно. Ну, вам благодарю вас, спасибо. Удачи вам. эти а? Видите, искусственные пальмы. Видите, вот это, кстати, вот это искусственная пальма, это не настоящая. А вот, когда я приеду сегодня в этот санаторий Аквалову, я вам покажу. Там вот эти пальмы, там как раз бананы прям. Ну там, правда, они закрыты. Вот именно коркой. Зеленой коркой. Скорее всего, тем более в ноябре, не знаю, будут ли они распускаться, но, скорее всего, нет. Скорее всего, только летом. Вот, все, ребятки, пришли мы. Все. Так, уж простите, если что-то не так. Я сделал на своем видео, если что-то неправильно вам рассказал, если что-то так где-то перебивался, споткнулся где-то в словах, в мыслях. Простите, ради бога. Вот. И вот сделаем фотку, селфи на фоне пяти олимпийских колец. Давайте. И у нас так будет так красиво. Вот так вот, все. Все, мы запечатлели и пошли дальше на, на свою станцию. Поедем дальше на электропоезде, ласточка к себе. Кстати, вот смотрите, вот здесь вот, да, видите, здесь красивый какой водопад сделан. Обалдеть. Давайте тут, у нас автоматически, а мы встаем и поехали, правда? И все, поехали. Видите, тут даже ступенек нету. Видите, раз встал и поехал. И все. Правда, конечно, работает медленно. Это тоже если в Сочи. Напротив железнодорожного вокзала. В торговом центре ДНС. И там мегафон, по-моему, есть. Рядом на улице Горько. Вот такая же тоже. Есть такие же вот эти вот лестницы. Такие автоматические. Все. Опа. Все. и мы зашли ну все в общем вот он эта станция американский курорт все если что-то у вас будут какие-то вопросы по поводу чего-то по поводу олимпийского от этого деревни я вам отвечу в комментариях пишите вот много конечно всего не объять сами понимаете объекты очень большие олимпийская деревня очень большая вот, поэтому теперь я отключаюсь. И завтра, 29-го, я поеду на электропоезде Ласточка доеду до города Сочи с го... со станции Горный воздух. И на станции Сочи я сяду на электропоезд Ласточка Розахутор. Я поеду в Розахутор. Завтра буду снимать. И это тоже сохраню для вас нет входа здесь видите здесь надо проходить здесь вот тут вот так идти здесь таким путем макаром все я выключаюсь и еду к себе может быть сейчас даже из сочи выйду скорее всего немножко погулять надо вот ну все что я вам показал все вам всего этого пока немножко хватит. Если будут вопросы, задавайте. Что-то, если хотите, чтобы вам показал по Сочи, покажу из Сочи. Хотя у меня там есть видео с Сочи. Вот. Я его выставлю. Также я буду снимать, значит, парк... парк... лесной парк у нас есть на территории Аквалову. Этот будет уже в понедельник я буду снимать. И отправлю тоже вам... На сайт, как говорится, одноклассников. Может быть, еще и на Ютубе, как говорится. Ну ладно, все. Пока. Я отключаюсь. Пока. Я Владимир Пустовит. Пока. Голпро. Стоп видео.